Вот сейчас мы похрустим шеи, отслабляем, и росла. И атлант. Так, живой, нормально. Uh -huh. Ну давай, еще выдох. Еще. Опа. Отлично. Поясничку немножко подергаем. Я как бы немножко щипаюсь, но потерпи чуть-чуть. Клестцово-подвздошный сустав поставим на место а. а потом займемся тазом Опа. слышал а. не слышал а. там прям вообще все разомкнулось жалко друзья вы тоже не слышите вам лучше быть здесь здесь самый кайф здесь как раз музыка такая а сейчас слышал а. L5-S1, вот крестец тоже. Пошел. О! Весь крестец, разрезоль, и даже копчик. <с Sleep> Музыка, играть на человеческих костях, когда только слышишь тык-тык-тык-тык-тык-тык. Кайф! С вас подписка, дорогие друзья.